Вот у меня возник вопрос, когда я впервые увидел эту машину, которая стояла на въезде в бучу из Гастомеля. Каким образом старая, фактически еще постсоветская техника с отвратительно подготовленными российскими солдатами могла стрелять настолько точно? Но ответ мы получили вскоре там, в Орзеле, где нашими войсками после отхода российской армии были захвачены трофейные машины БМД-4. Эти машины начали производиться и стали на вооружение в 2015-16 годах. То есть уже через два года после начала войны в Украине. И, соответственно, после введения тех самых санкций, не позволяющих продавать стране агрессору военные технологии. Сама по себе БМД-4 не представляет собой ничего суперсовершенного или современного. Это хорошо переработанная БМД-3. Как видите, здесь та самая 30 миллиметровая пушка. Но! Самое интересное здесь — система управления огнем, которая и позволяет этой боевой машине стрелять настолько точно и кучно, независимо от погоды, ветра или даже времени суток. Так вот, компоненты и технологии для этой системы проданы Российской Федерации французской компанией «Талис». Вот эта тепловизионная камера с абсолютно нерусским именем «Катрин FC» позволяет наводчику отлично видеть свою жертву с нескольких километров даже ночью. Собирается она якобы на российском заводе в Вологде по лицензии, то есть по французским чертежам из купленных у французов компонентов. И это лишь одна из многих схем, позволяющих западным компаниям обходить эмбарго и продолжать снабжать российскую армию зла самыми современными военными технологиями. Конечно же, не без участия правительств, смотрящих на все это сквозь пальцы. Возможно, просто не задумываясь о том, к чему все это приведет и во сколько обойдется. Причем не только Украине, но и всему миру.